начало начала рабочего дня необходимо то есть, заделать речку, сказать, подбор, сделать стену, то чтобы это не уходило на участок. Вот. Так. Сейчас начинаем всей толпой, чтобы спустить воду и оставлю 2000 человек для того, чтобы э, работа шла.